друзья всем привет сегодня хочу сделать такое небольшое маленькое видео наверное вот сюда надо смотреть да тогда получится то что смотрю в камеру вот какие какие автомобили покупают так первый автомобиль на сегодня кстати не забывайте прокомментировать обязательно прокомментировать и подписаться на канал напоминаю занимаюсь я помощью при покупке автомобилей то есть кому нужна помощь звоните пишите обращайтесь мой телефон указан под видео в описании канала Проверка одного автомобиля стоит 2000 рублей. Итак, давайте начнем. Это Toyota Porte, черный цвет. Автомобиль даже не успел побывать на сайте, сайте drom.ru. Осмотрен мною, выкуплен и поедет в Санкт-Петербург. 2017 год, пробег 14 тысяч на этом автомобиле. Автомобиль не битье. Да, у него есть нюанс по кузову. В данный момент, конечно, ничего нет. Все делалось в Японии. Просто замена крышки багажника. Внимание, пробег 14 тысяч. Очень хорошая летняя резина. Литье будем еще поставить. И вообще шикарно смотрелся бы из каких-либо дефектов по кузову вот она небольшая вмятинка она вытягивается вот такие вмятины знаете вот много вопросы задают там красить надо делать там что то нет делать красить ничего не нужно Эта вмятина вытягивается бесконтактно особенность данного автомобиля с левой стороны одна широкая дверь сдвижная и очень комфортный салон смотрите переднее сидение вперед образуется у нас проход на второй ряд сидений согласитесь очень много места сейчас мы доберемся туда птс идет электронная ну Напоминаю это, что вот все-таки многие задают сейчас вопросы, да? Я хочу автомобиль с бумажным ПТС. Все, кончились. Кончились. ПТС только электронные. Бумажные ПТС это пробежные автомобили. Также смотрите. Оп! Получается у нас такого плана столик. Согласитесь, тоже это очень удобно. Трансформируется все очень просто. Там буквально одной рукой. Ну, ладно, не одной. Так, ребят, я немножко перепутал вот этот рычажок. Он двигает сидушку вперед-назад. Чтобы поднять спинку, нужно обратно понить вот этот рычаг. Да, одной рукой здесь, к сожалению. Не сделать. Ну, ладно, бог с ним. Так, значит, по месту именно пассажира. Я считаю, рассказывать здесь нечего. Места очень много. Очень много места. Вот такого плана здесь удобная ручка для посадки в автомобиль. Вот дверь. Ну, допустим, давайте вот проведем такой эксперимент, да? Так, мне надо зафиксировать, зафиксировал, да? А, ну, немного, немного неудобно. Тянуться, да? Пассажиру, закрывать дверь. Все-таки кнопочку будет нажать. Как-то попроще. Кнопочку нажал. Все. Дверь поехала. Давайте сейчас рассмотрим. Из минусов, из минусов, хотя, наверное, нет минуса, нет, хотел сказать, руку приткнуть некуда, да, вот сюда мы можем положить свою руку, действительно ехать, ехать удобно, также ручка, напоминаю, вот это вот солнцезащитный козыречек у нас есть, подсветки нету, что знаете, бывает, вот здесь идет подсветка, места очень много, очень много, то есть могу, допустим, еще там вперед, да, сидушку Подвинуть снизу вот такая вот ниша. Я не знаю, зачем она здесь нужна. Напишите в комментариях. Для чего? Крючочек вот такого плана. Бардачок есть. Ну и есть такой такого плана верхний бардачок. Который туда как бы в уходит. ходит. А здесь у нас есть выдвижной подстаканник. Смотрите, вот даже вот пыли на воздухозаборнике, да вот. Практически нету. 14 тысяч пробег на автомобиле. 14. Обкатку только прошел автомобиль. Так, пойдем, наверное, посмотрим автоматический стеклоподъемник. Ну вот, как бы да, под руку он здесь сделан. Под руку, но не каждый может догадаться. Кто-то, я думаю, будет его искать вот где-то в этом районе. По факту он спрятался вот здесь. Чтобы открыть дверь изнутри, либо кнопка, либо тянуть не надо. Ручку просто вот так. Оп. Все. Дверь Дверь поехала. То же самое, ребят, постоянно всем говорю. Закрывается автомобиль точно так же. Все. Метла, подогрев, дополнительный стоп-сигнал. Состояние автомобиля снизу. Дальше. Разберем немного багажное отделение. То есть оно как бы здесь не вровно, ну не вровень, да, а идет в углубление. Неплохое, согласитесь. Прям, прям неплохое по объему. Есть подсветка, которая включается автоматически. Есть динамик в багажнике. С правой стороны динамик. Чисто, аккуратно. Запаски нет, идет ремкомплект. Вот пускает там битье, не битье, смотрите. Завод. Все заводское. Вот здесь пластик тоже вот прям ну, не поцарапан. Клевое состояние. Очень хорошее. Оп! Ну опять же, если честно, я не вижу вот смысла, да, вот так вот как-то. Ну, не знаю. То есть, если сиденье складывается, оно должно складываться как-то в ровный пол. Ну, хотя это, опять же, это мое мнение. Швы, герметики, завод. Просто замена крышки багажника. Так. По стоимости, не помню, говорил я вам, не говорил. 700, 725 тысяч рублей как видите с правой стороны дверь идет распашная несдвижная даже не хочу ногами наступать сюда такая частота аккуратно так с левой стороны из удобств подстаканник такая тканевая вставочка ниша небольшая ну и тоже такая ниша поделена на, на две части не знаю что туда можно ложить а почему знаю, не знаю. Вот видите, как у японцев все клево, да? Зонтик вот так. Вот так можно, а вот так нельзя. Столичек, да, вот этот вот. То есть... Вот для чего это нужно было. Ручка. Дверь открывается с левой стороны. Тоже у нас имеется кнопка. Подсветка. Ну, я думаю, без комментариев по месту. С правой стороны дверная карта пластик, небольшая тканевая вставка. А4, Б5, бутылочница, стаканчики тоже сюда влезут. Автоматический стеклоподъемник. Двигатель 2НР. Коробка передач. Вариатор. Блестит аж все Все аж блестит Также есть повторители Бесключевой доступ Есть лифт сидений Ручник ножной Система i-Stop, автосвет, движение по полосе, датчик при столкновении, отключение ТРК, корректор фар, отключение двери, складывание зеркал, регулировка зеркал. Руль идет обычный, пластиковый. Все приборы сведены на серединку. Переживать не надо, да, то, что вам придется как-то отвлекаться. Все четко, ясно, удобно, доступно. Такой подстаканничек. Квадратненькие. Ну и вот тоже какая-то вот такая вот ниша. Вот. Здесь по передней части тоже место довольно много. Мне сидеть удобно. Климат-контроль. Все на кнопочках. Подстаканник. Довольно много подстаканников автомобиля. Вот сюда можно... Сейчас вам пример покажу. Неудобно мне одной рукой это, конечно, делать. Но что делать? Ну, вот так вот что-то себе положить там. Не знаю. Ну, понятно, то что книгу мы сюда не поставим. да. За рулем отвлекаться, отвлекаться нам нельзя. По обзорности я плохого сказать ничего не могу. Обратите внимание, да? Здесь нет окошка в стойке. С левой стороны есть окошечко. То есть мертвых зон по минимуму так ну что надо бы завести наш автомобиль обычная магнитола вот он пробег родной на автомобиле сейчас автомобиль прогреется и повезем в транспортную компанию видео сегодня такое не особо будет большое сейчас еще один покажу миниленчик на сегодня хватит Друзья мои, и последнее время многие спрашивают, помогаем ли мы, помогаю ли я продать автомобили. Такое, знаете, бывает редко, скажем так, редкое исключение и то. Ну, наверное, сейчас будем практиковать. Буду помогать тем, которым автомобили выбирал лично, да, чтобы быть в этом автомобиле уверенным. Итак, данный форестер был подобран в марте месяце того года, 2016 год аукционная оценка 4 балла. Пробег был 68 тысяч. На данный момент момент пробег на автомобиле 84 тысячи. Автомобиль целый, как говорится, не битый, не крашенный, полностью обслуженный, в очень хорошей комплектации. То есть, в принципе, здесь есть все, даже больше. Как видите, это рестайлинг. Установлены туманки. Штатное субаровское литье. Неплохая летняя резина. Бесключевой доступ. Рейлинги. Цвет такой интересный. Оливковый. Практично, на самом деле цвет. В плане... Вот даже пыль, знаете, на, него, ну, на нем не так видно. Я вот сравниваю, допустим, со своим фориком. Это не турбо. Обычный двухлитровый двигатель. Японские рейлинги. Сзади у нас установлен, как видите, тюниный бампер. Накладка идет японская, метла. 84 тысячи. Настоящий родной пробег на автомобиле. Стоимость 1 миллион 700 тысяч рублей. Плюсы покупки пробежного автомобиля. Ну, это, естественно, автомобиль уже обслуженный. Какие там болячки были, повылазили. Все это устранено. Автомобиль на номерах. Экономия. Плюс установлена уже сигнализация. Тоже, ну, скажем так, <coughs> удовольствие не из дешевых. Коробка передач, кто не знает, установлен вариатор. Вариатор здесь идет цепной. Это, конечно, плюс. Родное лобовое стекло. Система ISI. Подогрев лобового стекла. Ну, вот из минуса вижу, есть Трещина. На мой взгляд форестер это самый такой практичный удобный кроссовер также штатный коврик там у нас есть запаска полочка чисто аккуратненький салон то знаете смотришь автомобили вот здесь там все такое зачуханное там царапины какие-то здесь нет И это он еще ну как сказать не подготовлены до да, автомобиль если бы он сейчас был наполированный там нализанный Смотрелся бы он, конечно, по-другому. Ну, еще круче. Вот одни коврики. Одни коврики стоят половиной тысячи. Сзади у нас подлокотник. Есть подогревы. Немаловажный момент. Именно субариков, да, Чтоб он не был ржавым. Видели, да, состояние? Автомобиль целый, не крашеный. Электросидение, электропакет. Также есть подогревы передних сидений. Кнопка x XMOD, система ISI говорил уже. Полный мультируль. Полный мультируль есть не на всех фориках. Двигатель обслуженный. Подкапотное пространство тоже не ржавое. При покупке нужно уделять внимание да, вот, на ролики, на состояние роликов. Двигатель как часики. Ну, естественно. Естественно как часики. Я бы дефлектор бы добавил бы еще. Ну, вот, кстати, автомобиль ездит без дефлектора. Капот без сколов. Кожаный руль. Так, надо выключить. А то YouTube забанит. Подогревы, X-Mod, двойной климат-контроль, бортовой компьютер, полный бак бензина, наверное, будет в подарок. еще немаловажная функция, да, это датчики слепых зон. Они отключаются. В зеркалах это очень полезная функция. Реально. Я не знаю, как я раньше без нее ездил. Я думаю, то, что сейчас за миллион семьсот беспробежный автомобиль не взять. В такой комплектации, с таким пробегом, в таком состоянии. Поэтому, ребят, кому интересен, данный автомобиль кстати он есть на дроме автомобиль проверенный 1 миллион семьсот тысяч рублей пришел за следующим автомобилем и я хочу вам напомнить не забывайте то что авторынок зеленый угол это не только да вот это вот внизу центральной стоянки которая находится вдоль дороги но также есть скажем так закутки да самая самая верхняя стоянка где очень большой выбор автомобилей многие просто про это не знают и сюда не доходят вот здесь сейчас автомобили раскупили обычно вот внизу тоже вот здесь все забито ну, стоянка довольно таки длинная И вон там еще. Поэтому не проходите мимо. Следующий наш семейный автомобиль. Я напоминаю, есть Honda Freed. Есть Honda Freed Spike. Большинство почему-то любит именно спайки. Данный экземпляр это Freed. Это был поиск автомобиля. Бюджет был 700 тысяч. Потом бюджет немного увеличили. До 740 тысяч. Вот. Но в итоге, ребята, автомобиль 2010 года. Freed. Ну, кстати, позволялся и гибрид и не гибрид 2010 год неплохая комплектация сейчас я вам покажу вот стоимость автомобиля 683 тысячи рублей серый цвет такая же ситуация как и спорты замена крышки багажника все целое штатное литье летняя резина начнем с багажного отделения Тоже все чисто, аккуратно. Третий ряд сидений. Он крепится по бокам. Как догадались, ровный пол здесь сделать нельзя. Но опять же, смотрите, третий ряд сидений. Ну, мое мнение, только чисто для детей. Из удобств. По Сзади два капитанских кресла. Электродверь, если мне не изменяет память. Здесь одна. Потому что автомобиль еще выкупили. Выкупили его... В пятницу, выходные не трогали, транспортно не работало. Второй ряд сидений кресла двигаются вперед-назад, есть подлокотники. ну вы знаете, при желании можно конечно отрегулировать, чтобы всем было комфортно. Я имею в виду первому ряду, второму ряду и третьему ряду. Переднее сидение немножко сдвигаем вперед, То же самое, ту же самую манипуляцию производим со вторым рядом сидений. И сзади место у нас будет побольше поручень ручка это тоже очень удобно дверные кладки, э, карты идут сплошной пластик есть подстаканник есть вот такой крючок есть кармашек кармашек в японских автомобилях э, где он есть почему-то идет он с левой стороны вот повторители э, здесь тоже у нас пластик музыку вырубаем выключаем чтобы нас не забанили птс также идет здесь электронная Выписка, напоминаю, по документам вы получаете электронную ПТС, СБКТС, сертификат безопасности транспортного средства, ТПОшки, копию паспорта продавца. Вот он, собственно, родной аукционный лист, замена крышки багажника. Пробег на автомобиле 130 тысяч километров, двигатель полтора литра, коробка передач, вариатор. Автоматов уже практически нет на свежих японских автомобилях. Вот на фридах, на спайках еще устанавливаются автоматы, но опять же, на автомобилях 4 ВД. Так, капот я, по-моему, открыл. Автомобиль не ржавый. Я как бы на это уделил внимание, да, особое. Потому что фриды, спайки в какой-то степени, ну, где-то вот попадаются рыжики. Здесь состояние днища по низу автомобиль реально клево. Вот это белый налет. Будете ездить, двигатель помоете, он уйдет. Это не соль. Потом и приходят, увидят. О, топляк у тебя, друг. Нет, не топляк. Э, обвес. Да, аэро. Спойлер. Не на всех есть, не на всех. Покажу вам состояние автомобиля снизу. Кто знает, кто знает, тот поймет. Я скажу так, 683 тысячи стоит данный автомобиль. А если версия идет гибридная, то, друзья, гибрид здесь идет неполноценный. Напоминаю вам об этом. Так, ну что еще показать? Пойдем на место водителя. руль обычный пластик ручник идет ножной одна электродверь подстаканник панелька знаете вот смотрит на тебя но как бы немного под углом тоже очень удобно так три ключа автомобиля аж три ключа электронный климат-контроль розетка выходы ниша тоже вот такого плана ниша мульти полный руль Руль, руль работает Места очень много Вот такой вот интересный автомобиль Друзья, ну вот такого плана Получилось небольшое видео Хочется показывать вам больше автомобилей, да, то что правый руль его действительно покупают, Покупает очень много, но катастрофически не хватает времени, потому что съемка это тоже это не одна, не две и не пять минут. Видео получается там на 15 минут, по факту на съемочке уходит времени немножко побольше. Поэтому всем огромное спасибо, кто следит за моим каналом, всем огромное спасибо, кто подписывается. До новых встреч.